Так, друзья, в первую очередь я хочу вас поблагодарить за то, что вы все пришли на наше занятие. Во-вторых, я очень прошу, старайтесь все занятия посещать обязательно. Все абсолютно. Даже если вы 500 раз, миллион раз их видели, слышали и так далее. Во-первых, таким образом вы приучаете себя выполнять определенные задачи, которые мы с вами вместе определяем. Есть правила. Посещать мероприятие. Если вы приболели или вы там на работе где-то еще, пока еще на работе где-то, то ничего страшного, как минимум просто э, напишите об этом или, например, там, спонсору скажите, что у вас не получается. Но приучайте себя выполнять эти задачи, потому что это важно. А важно, чтобы вы, а также потом ваши партнеры приучали себя приходить на занятия. И иногда есть вопросы, мы на них ответим. Иногда нужно человеку увидеть, что толпа людей такая же, какая, они, тоже в этой теме, им это интересно. Это важно для мотивации внутри, пока у людей есть вот еще какое-то сомнение. пока, вот. Ну и вам нужно знание, вам нужно получать опыт, который позволит вам зарабатывать деньги, сидя дома в в этом направлении, которое мы с вами развиваем. Сразу говорю еще раз, повторяю, Друг the Bomb – это не MLM-компания, это не проект вообще. Это платформа, это определенный сервис, в котором люди, участники этой системы, за монетизацию, собственных интернет-ресурсов получают деньги. Получается, что мы, участники этой системы, можем монетизировать наши интернет-ресурсы и зарабатывать большие деньги. И чем больше наших интернет-ресурсов, чем больше, чем профессиональнее мы их ведем, тем больше дохода мы получаем. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас это понимал и максимально как бы, улучшал качество того, что вы делаете. Еще очень важно, чтобы вы понимали один момент, что вы должны на занятия, вот на такие, как сейчас, приглашать ваших партнеров, которые только зарегистрировались. Это важно делать, потому что я сразу вам, вот, вот сейчас сразу говорю, чтобы вы были в курсе, в нашей теме, в, в нашем сервисе, в нашем общем с вами, может быть зарегистрировано всего лишь 4000 русскоязычного населения. За вчерашний день было зарегистрировано 120 человек. А еще раньше 300 человек за день осталось всего лишь ну, как бы, буквально... Меньше половиной тысячи человек осталось ну, как бы возможность зарегистрировать. Часть из них будет отсеиваться, но количество людей осталось вот небольшое. И сейчас на сайт будут привинчены новые возможности, которые мы обсуждали на лидерском совете. Это значит, что для, будет 7-дневка определенная, когда каждому из участников будет дано 7 дней для того, чтобы полностью пройти все пункты верификации, то есть заполнить свой статус и подключить все социальные сети, которые будут отображены. Это обязательно, потому что без них, без подключения всех этих социальных сетей, ну, как бы, работать будет смысл, но на системе нужна полностью вся вот эта вот, все вот эти социальные сети нужны для того, чтобы... Во-первых, определить, что человек, который зарегистрировался, является реальным человеком, не ботом, чтобы модераторы могли зайти на каждый из ваших социальных сетей, также ваш спонсор мог зайти на ваши все социальные сети, увидеть, где у вас, можно сказать, косяки, что нужно доработать, с вами поработать, объяснить, где нужно доработать, а также, чтобы модераторы... Или заказчики могли выборочно пройтись по всей системе, увидеть, что у нас реальные аккаунты с реальными людьми, без накрутки и так далее. Поэтому нужно будет за 7 дней подключить социальные сети, а потом с ними работать. Если за 7 дней кто-то не успевает подключить социальные сети, то его аккаунт будет блокироваться, он будет удаляться из системы. Поэтому в ближайшее время будет... Чистка конкретная и не успел, ну не успел, другой человек, который также регистрируется в этот же день, будет регистрироваться и потом он будет зарабатывать деньги, а кто, извините, ну профукал свою возможность, не будет, все, поэтому потом что угодно человек может делать, но он уже, если успеет, потом там кто-то выпал, он успеет подключиться хорошо, поэтому в социальные сети, пожалуйста, вникайте, разбирайтесь, но это надо делать. Вот, и ваши партнеры должны это понимать, поэтому приглашайте их на занятия, пусть учатся и для чего? Для того, чтобы научиться чему-то новому и в дальнейшем зарабатывать больше денег. Это, друзья, очень важно. Следите за этим, приходите сами, приглашайте ваши команды, делайте циви-чаты в скайпе или в телеграме или, например, в фейсбуке, пишите людям задачи о том, что нужно посетить мероприятие. Плюс еще хотел сказать... Сегодня доработали бота Telegram, поэтому всем вам нужно зайти в свой кабинет и через профиль, через AirDrop переподключить вашего бота в Telegram. Обязательно. Буквально сейчас уже этот бот будет сообщать о всех новостях, которые проходят на сайте. Раз. А по поводу того, что у вас зарегистрировался партнер новый, он будет вам это писать. А может даже как бы мы настроим, он будет присылать вам определенные ссылочки, даже как с этим человеком можно связаться. Или может даже его аккаунт, ссылочку на Telegram, если он успел его подключить. Это будет тоже как бы важный момент. Также будет сигнализировать, сигналить вам, когда у нас как бы, какие-либо мероприятия в Telegram вы будете получать. Это будет ускорять работу ну и как бы будет довольно таки прикольно вот этот вариант нужно сейчас переподключить или подключить у кого его не было Telegram обязательно сейчас зайдите и сделайте это буквально завтра будет Facebook можете зайти тоже посмотреть вполне возможно уже можно будет обновить еще и Facebook потому что Facebook сейчас нужно будет как сделать вам нужно будет в вашу ссылочку из закалов с вашей страницы с вас, вашей странице в Фейсбуке нужно будет ссылочку добавить. Вот у меня выглядит она вот так. Вот аналогично должна будет у вас выглядеть ваша, ваш, ваша э, ссылочка. Вот у меня, видите, вот так выглядит она. А, вот, э, ссылочку нужно будет вставить, а также подключить его методом нажатия на кнопочки. Таким образом, э, как бы будет, будете вынесены в систему, и ваш Фейсбук э, будет подключен вот дорогие друзья я то что хотел я сказал не забывайте то что продолжается акция за каждого партнера которого вы подключили и который полностью прошел всю верификацию все пункты выполнил раз в неделю вы можете выводить на ваш счет монету кардана по две монеты за каждого человека вы получаете ну помимо этого еще и по 100 монет за первого человека, ну как бы за каждого человека, по 100 монет дроп за бомб ДТБ. Вот и 1000 монет за каждого десятого чека, монеты дропа вы сможете себе получать. Это ну, в любом случае. А, вот так, а, что на сегодня, у нас сегодня YouTube. Вот сегодня пора поговорим с вами по YouTube, и я а, буду настоятельно вам рекомендовать у кого еще нет ютуба его обязательно себе подключить потому что тоже в ближайшее время youtube будет одним из как бы, важных аспектов дохода который можно будет получать через drop за bomb почему потому что ну по факту любое баунти которая проходит выглядит таким образом что заказчики готовы платить, короче, меньше всего денег идет на какие-то мелкие задачи, которые может выполнить абсолютно любой человек. Какие-то задачи могут быть? Ну, во-первых, это какие-то комментарии, какие-то лайки, репосты, какой-то записи. Вот. Следующий вариант – это когда вы, может быть, отвечаете на какие-то вопросы, какого-либо там опроса. Опрос идет, вы отвечаете на какие-то вопросы. Вам тоже за это платится какая-то сумма денег. Следующий вариант, это когда вы на своих страницах пишете какой-то отзыв. За это платится чуть больше денег. Еще больше денег платится, когда вы на своем сайте, который у вас, предположим, появился или ваш блог личный, вы на нем пишите какой-нибудь текст, и на своем сайте этот текст выкладываете, вот, и как блогер пиарите тот проект, с которым вы сотрудничаете. Вот, за это платится еще больше денег. И еще больше даже платится людям, которые имеют свой YouTube-канал раскрученный, желательно этим будем заниматься с вами, когда на вашем канале вы пишете видеоотзыв о проекте, и выставляете его на своем YouTube-канале. За это платится еще больше денег. Почему? Ну, во-первых, я вам буду сейчас много информации такой точечной говорить. Вы себе где-нибудь подготовьте ручку и тетрадь и будете себе помечать, чтобы вы понимали, как работает YouTube. У кого под рукой, друзья, уже есть листок с ручкой или тетрадка с ручкой напишите пожалуйста там плюсики поставьте или там напишите какой-нибудь там что-нибудь окей пожалуйста у кого с собой есть у кого нет бежите идите да и замечательно вот у кого нет обязательно берите Ну, отвечая сразу на вопрос Татьяны, ну, во-первых, учитывать будут модераторы или автопроверка будет происходить. В основном это модераторы наши, как бы друг за бомб, они нанятые руководством, и они просто проходят, просматривают все комментарии, вот, на них просто ссылочки будут указаны, и непосредственно админы, модераторы будут это все проверять, и за это будут начислять вам вот, определенные финансовые вознаграждения. Вот, понимаете, Drop the Bone – это ваш личный бизнес, который просто структурируется, да, по всем аккаунтам, который структурируется вот системой определенной, так как, знаете, я думаю, что кто-то из вас вполне возможно участвовал в каких-то буксах. Помните, как название букса, когда есть определенный сайт, вы туда заходите, регистрируетесь, и там выполняете какие-то мелкие задания. И за это вам платятся какие-то копеечки. Вот Drop the Bomb – это специализированный мне бокс, а именно система, где вам платятся в десятки, в сотни раз больше, чем там за задания, которые вы здесь выполняете. Просто там люди накручивают себе какой-нибудь там рейтинг и просто делают какую-то фигню. Да? Вот делают то, что потом наоборот делает какой-то негатив заказчику. Почему? Ну, потому что, когда платятся копейки, то людям, чтобы заработать какую-то нормальную сумму денег, приходится делать много работы, а когда делаешь много работы, ее качественно сделать ты не сможешь, потому что голова уже пухнет, или Google, или какая-то социальная сеть начинает тебя блокировать, и ты тупо занимаешься вплоть до накрутки. Эффекта хорошего она не приносит. Причина. Я вам сейчас тоже вот маленькие там секреты открываю, потому что мы с этим сталкивались в нашей веб-студии и понимаем, когда человек занимается накрутками, почему мы против категорически накруток на тех социальных сетях, сетях которые вы будете использовать. Напомню, что в каждой социальной сети должно быть как минимум 300 реальных подписчиков, 300 живых людей, которых, с которыми вы общаетесь. Больше – это только лучше. Чем больше, тем лучше, но минимум 300. От 300 человек и выше. Когда человек накручивает подписчиков, когда человек не ведет свой, свою страницу или когда человек занимается спамом, в социальных сетях он попадает в определенный блэк-лист он попадает в определенный черный лист в поисковом в поисковике попадает в определенный вот блэк-лист в социальной сети это значит что за ним более пристально наблюдают наблюдают типа те роботы которые работают и смотрит, чтобы вы не делали, не делали какой-то спам. Это выглядит приблизительно так, когда человек допустил какую-то ошибку в соцсети, его заблокировали. Когда его разблокируют, то за ним более пристально наблюдают. Если он допустил еще раз ошибку, ну, в том плане, что он обратно начинает спамить, его там пишут спам на нем или еще что-то, или выполняют какие-то ботовские движения, то есть люди используют боты, ботов некоторых, они там накручивают что-то, из-за из этого их действие на странице идет однообразное, то есть чуть ли не с секунда в секунду выполняет одни и те же действия. Перешел сюда, нажал вот это, перешел сюда, забил вот это, видно, что это делает не человек. И когда человек выполняет вот такие вот движения, то система определяет, что он вот, его аккаунт могли взломать, и она начинает защищать якобы вас и как бы, блокировать, пока вы там не разблокируете заново. Именно поэтому очень важно, чтобы вы выполняли, ну, как бы правильно все вели в социальных сетях без накрутки, без спама, потому что вот этот вот блок-лист, он влияет потом на вашу работу. И когда вы начинаете работать в правильно, вдруг за предположим, да, и для заказчика выполняете какую-то работу, то ваш аккаунт, находящийся в, под пристальном внимании, может навредить заказчику. А это плохо. Он может навредить, потому что 10, 20, 50 таких человек начнут делать какую-то работу на в группе и эту группу могут заблокировать и написать, что э, пользуетесь накруткой. Как вы думаете, какой будет ответ э, заказчика для друг э, зубов? Ну, я думаю, вы понимаете меня. Поэтому вы должны приучить себя, вы должны приучить ваших партнеров, чтобы вся накрутка была, была удалена, чтобы никто не этим не занимался. Понимаете? Поэтому делать все нужно правильно. Поисковые а, запросы тоже а, как бы важны, чтобы не было накрутки в, на YouTube или на, на каком-то сайте. Потому что тоже можно попасть в черный лист и а, ни SEO нигде ты продвинуть себя не сможешь. YouTube а, важен. Как бы возвращаемся к YouTube, будет запись все нормальная. Возвращаемся к YouTube. YouTube необходим для того, чтобы... ну, Наверное, смотрите, как я скажу. Если вы пришли в Drop the Bomb для того, чтобы где-то немножечко подзаработать, тогда можете YouTube себе даже не заводить, но это глупо. Если вы пришли в Drop the Bomb, чтобы стать специалистом, профи, вот именно реально профессионалом в рекламе как какого-то направления, чтобы вы, чтобы вас ценили, чтобы к вам обращались, чтобы к вам обращались и сказали, пожалуйста, вы могли бы мне помочь попиарить меня, я готов вам больше денег заплатить, чтобы вы себя продвинули вверх и вы были человеком, который является очень важной персоной в системе, для этого надо, друзья, учиться. Для этого надо уходить от «могу-не могу», могу «хочу-не хочу», «пришли сюда». Это бизнес, работа, закрытая площадка. И как только будет набрано необходимое количество людей, это будет очень скоро. Я думаю, что месяц, максимум полтора еще будет набор, и все. И потом все, кто останутся здесь, отфильтрованные, их, их будет система, будем мы обучать, обучать, обучать, да, суперпрофессионализма. Для чего? Потому что если у 4000 человек будет всего лишь там по 300 человек в, друзей, в друзьях реальных, 4000 умножаем на 300, вы можете посчитать, сколько это людей, да? Как бы это одно количество людей, да? Поэтому... Это там, например, 1 миллион, сколько там, миллион, 200 тысяч. А когда у каждого из участников тысяча человек реальных, это, конечно же, покруче. А когда у каждого из участников 5000 человек и еще есть огромное количество людей в подписчиках на этом аккаунте, потому что он реально крутой, еще там 5000, тогда, друзья, это уже огромная махина, и заказчики видят, что вот все аккаунты такие супер крутые и они реально ведутся, то это я сказал только по одной социальной сети. Если посмотреть по всем социальным сетям, это где-то миллионы человек в системе, и заказчики готовы будут платить много денег, и мы сможем тогда диктовать условия, мы можем говорить, у нас смотрите какая база. Платите нам вот столько-то, это значит, что вы автоматически зарабатываете больше. И чем больше социальных сетей вы раскручиваете, чем качественнее вы пиарите а, с, свои аккаунты, чем лучше вы с ними работаете, а, тем больше людей к вам при, подключается, а, реальных, и тем больше готовы платить заказчики. Относитесь к Drop the Bomb как к вашему бизнесу, который будет полностью обеспечивать вашу семью и вас. А если вы сейчас еще и начинаете приглашать ваших партнеров, то приучите их относиться к нашей системе точно так же, как и вы. Любить, жаловать, приходить на тренинги и занятия, и вебинары, и приглашать своих людей. Как вот как на работу. Вот так и делайте. Вот это важно. YouTube. В первую очередь... Понятное дело, что у вас должна быть, э, с чего начать, да, вот люди спрашивают, с чего начать конкретно по, работать по YouTube, ну, понятное дело, сначала нужно зарегистрировать почту гугловскую, у кого ее нет, пожалуйста, зарегистрируйте, потому что именно почта Google работает в этой, ну, как бы, системе. Когда у вас профиль создан в Google+, там, и так далее, вы можете приступить, как бы, к дальнейшим шагам. Так, э Так, так, так, так, так. Короче, создали вы э, себе, создали вы себе, этих слайдов просто не помню, поэтому как бы, будем сейчас разбираться. Так, движемся дальше, сейчас, друзья, секундочку. Вот. Когда вы создаете себе страницу, вот смотрите, если у вас уже есть аккаунт э, на YouTube, или, например, у вас есть своя почта, то вот видите, вот здесь, э, там, где вот вверху написано, там э, есть вот такие вот, э, можно ли тут рисовать, не знаю, наверное, нельзя. Видите, вверху возле аватара, который должен там присутствовать, слева есть э, определенные... Такие вот 9 точечек, или там 12, не помню сколько, их там много, да, такие вот точечки определенные. Туда вы на них нажимаете, открываются разные сервисы, дугловские, и вам нужно перейти на YouTube. Когда вы нажимаете на... Сейчас я даже сам проверю, как это выглядит. Плохо я могу здесь это все сделать. Короче, настройки YouTube. Сейчас, друзья, секундочку, я сейчас найду, где это есть. И тут несколько раз обновлялся, поэтому в данный момент это, конечно, бывает... Вот. Как бы тут показать это такая, эту, эту страничку. Ну, попробую, смогу ли я закинуть сюда. Нет, ссылочка не идет. Ладно. Ага. Вам нужно зайти в раздел «Настройки». Это когда, нажим... когда вы переходите на ваш YouTube-канал, переходите, нажимаете на вашу аватарку, вверху есть этот, ваша аватарка, там есть сейчас значочек определенный. Значочек выглядит как колесико. Так вот, там написано «Творческая студия». Когда вы нажимаете на ваш аватарку, написано «Творческая студия» и определенная шестереночка. Вот на эту шестереночку вы нажимаете. Вы переходите непосредственно на, в раздел «Аккаунт». Вот раздел называется «Аккаунт». И... Когда чуть ниже вы опускаетесь, там будет написано ваш аккаунт, статус и функции. И следующее, показать все каналы или создать новый. Вот это вот вот, это вот так кнопочка, которая вам необходима, обязательно вот выглядит. Ну, вот текст вот такой выглядит. Показать все каналы или создать новый. Вот ваша задача нажать. На эту кнопочку покажутся все каналы, если они есть, которые подключены к данной почте. К данной почте все каналы, которые подключены. И вам нужно, запомните, что я сейчас говорю, создать новый канал. Вам нужно, вне зависимости, есть или нет, это если вы создаете, запомните, если вы создаете э, канал, под ваше направление, вам нужно вот так все проделать и создавать новый канал. Почему? Потому что, когда вы регистрируетесь на почте, то ваш канал автоматически подвязывается под то имя и фамилию, которую вы вносили. Понимаете, которую вы вносили непосредственно в, при регистрации почты. И... Имя и фамилия у вас в основном, когда вы регистрировались, состоит из двух слов. Имя и фамилия. И ваш, когда вы захотите поменять название вашего канала, у вас в настройках будет э, вот такая как бы названка, у вас будет не сплошная. Э, вы, короче, не сможете изменить э, ваш канал, как-то по-другому. Вы не сможете изменить, сделать там длинное слово или что-то туда дополнить, или что-то дописать. У вас в основном вы сможете вносить только имена и фамилию. Ну, на английском можете, может там еще какое-то слово дописать. Но по факту экспериментировать и раскручивать свой бренд или канал вы не сможете. Поэтому лучше не рисковать и просто создать новый канал. И когда вы его создаете то сейчас там немножко по-другому выглядит. Раньше выглядело, вот как здесь на картинке вы можете увидеть, указать название канала. Да Будет просто сплошная линия, и вы сможете там уже писать все, что захотите. И в какой-то момент, когда вы захотите изменить название, там завтра, например, что-то хотите дополнить, да, вы сможете изменить, и проблем никаких не будет. Потом обязательно, что нужно, чтобы вы определились э, с категорией, это может быть люди и блоги, это может быть какие-то технологии, в зависимости от того, что вы на своем канале будете раскручивать. Что я вам рекомендую? Запомните, что ваше название вашего канала является определенным тегом, тег, ключевой запрос, который помогает вас где-нибудь найти. И чем больше видеороликов вы будете на канале выгружать на вашем, тем больше ваш канал будет где-то ну, появляться, и постепенно, если вы будете работать над каналом, и его раскручивать, он будет появляться в поисковых запросах быстрее, и ну, как, слово есть такое «ранжироваться», он будет именно определяться вот этими роботами. Короче, важно, что вы напишите в вашем канале в качестве вашего как бы, названия. Что это может быть? Все зависит от того, как вы планируете, что вы планируете туда добавлять на этот канал. Мы будем заниматься криптовалютой, баунти, ICO, там еще чем-либо. Я рекомендую, конечно, так как вы будете все-таки раскручивать ваш бренд, то есть вас, чтобы ваш канал, название вашего канала – было ваша фамилия, имя, это только в том случае, если вы будете записывать хотя бы какие-то видеоролики самостоятельно. У меня к вам вопрос. Вот сейчас вот у нас здесь есть партнеры. Кто из вас уже может или готов записывать видеоролики лично свои? не боится этого и готов и готов прилагать усилия вот мне интересно кто готов на своем канале писать ролики если я расскажу что это очень просто делать, а если это еще будет приносить одно из самых больших доходов в дроп заболк пожалуйста плюсики поставьте кто готов минусики если не готов пока еще Мне, мне просто интересно, да, друзья, от вас, чтобы вы написали. Честно, я прекрасно понимаю, что если вы никогда не делали, то это сложно. Однако научиться несложно, и если знаешь, вот что и как писать. Есть очень много примеров, и я буду вам подсказывать, насколько это, друзья, вообще элементарно и просто. Я буду показывать примеры, сегодня я пока не готовил вот их, но я вам покажу. Вот те ребята, которые поставили минусы, вы вообще не готовы это делать? Или э, готовы, но пока не знаете как? Вот, только честно, вот сейчас. Друзья, пожалуйста, все поучаствуйте и напишите. Все участвуйте, пожалуйста, все в чат пишите в ответ на вопрос, который я задал. Давайте уважать друг друга, я, как я вас уважаю, вы уважаете меня, мне важно, чтобы я видел и мог правильно настроить как бы, нашу дальнейшую работу. Потому что, заметьте и запомните, мы с вами занимаемся и ничего не просим взамен в качестве денег. Мы просто просим вас отвечать и а, участвовать в нашей теме. Отлично. Вот Павел э, Стуканов, если я не ошибаюсь, и Коля Николай э, Бакало, вы как? Вы готовы учиться, вникать или вот категорически нет? Вот может быть в данный момент вот немножко вот опишите ваше состояние. Да, Сережа Барский, он специалист в этом плане, он поможет. Не хватает времени пока, я понимаю, когда больше денег будет приходить, понятное дело, денег сразу будет хватать, и время как-то вот появляется сразу, мгновенно. Смотрите, друзья, э, да, вот согласен с Николаем, э, очень важно любить дело, которым вы занимаетесь. И чем больше оно приносит удовольствие, тем проще записывать не только ролики, а вообще просто об этом говорить. Я понимаю, и я уверен, что мы в ближайшее время э, Придем, приходим к такому состоянию, как, когда хочется всем говорить. Только заметьте, пока мы набираем людей, пока мы набираем людей, вот вдруг за бомб, то вы как бы важно вот это вот все проговаривать да людям, а потом вы просто будете об этом говорить, но уже регистрироваться будет невозможно. Да, деньги много решают в нашей жизни, именно поэтому вдруг за бум важно, чтобы были специалисты. Тогда за спецов больше платят, и для нас, это, для всех это важно. По поводу записи видеороликов, смотрите, друзья. Как я вам сказал, что очень важно, чтобы вы подобрали правильное название. Если вы планируете записывать ваши видеоролики, то важно чтобы в названии вашего канала фигурировало ваше имя. Вы можете по, по ваше имя, фами, фамилия и имя, чтобы вы не, ну, как если вы не боитесь себя пиарить. если ну, В том плане, что если вы э, хотите, чтобы вас отображали, вы будете себя позиционировать как, в дальнейшем как экспертов по определенной отрасли. Если не так, то вы можете просто придумать себе определенное имя, вы можете придумать определенную вот подачу, как вы будете себя позиционировать. Например, криптоэнтузиаст, да, или, например, криптоспец. Это я, конечно, ну, так просто выдумываю, но это может быть новости крипто, крипты, Биткоин, как бы наша жизнь, это изобретаю, да? Крипто менеджер, да, как вариант. Крипто эксперт, на такое есть уже название. Что-то такое не сильно пафосное должно быть. Вот не должно быть пафосное, однако оно должно характеризовать. Я бы например, ну, у меня мой канал назывался "Все о криптовалюте". Биткоин и другие. Вот так назывался мой канал. К сожалению, его с YouTube удалили, когда была перестройка и как бы чистили полностью все, что есть. Я потерял свой канал, но у меня был топовый, самый топовый по запросу криптовалюта, он был первый. Потому что роликов было очень много, каждый день я заливал как минимум по одному-два и писал еще и самостоятельно часть из них. Поэтому важно, чтобы у вас был ваш канал «Познание криптобиржи». Смотрите, криптобиржа, на данном этапе вы не сможете тягаться с каналами какими-то очень блатными, крутыми, которые занимаются к объяснением, что такое криптовалюта и как торговать на биржах. Поэтому лезть в дебри, в которых вы не разберетесь, не нужно. Не надо этого делать. Просто, чтобы было понятно, вот ваш, вы можете английское название написать. Английское название. Coin.info. Coin крипто, там еще троник, там, не знаю. Что-то вот, что такое, чтобы просто выделиться среди других каналов, и у вас было собственное название. Я рекомендую название, которое вы придумываете, забивать в поисковик. А и проверять, есть ли подобные или нет. И если есть, то определите, насколько они раскручены, есть ли смысл вам такое название как бы формировать. Да? Вот, друзья, вы придумали свое название. Вот я раньше, когда до изменения на YouTube, я рекомендовал в поисковике, на поисковых запросах, название канала делать с длинным и как можно больше тегов вписывать в само название сейчас я не сейчас из-за того что поменялось очень много на ютубе я рекомендую делать по-другому смотрите можно много прописывать тегов если у вас много будет информации на канале, но, не нас, но не, это не должно быть как бы гипер какой-то вот длинный какой-то текст. Поэтому вот сейчас вот подобный текст, который прописан вот здесь, он не котируется, поэтому а, после изменений на ютубе такие тексты надо изменять, такое, такие названия. А, поэтому а, если бы сейчас я а, делал бы канал, то как бы я переназвал а, его вот в данном случае? А, в первую очередь, я бы посмотрел, что я хочу презентовать на этом канале. Как заработать на YouTube? Или я просто хочу рассказывать о новинках каких-то, о том, что будет, какой тренд сейчас на YouTube, или какие изменения. В первую очередь, определиться нужно, что будет на канале, а потом, исходя из этого, нужно оставить то, что э, я считаю нужным. Предположим, если я хочу осведомлять людей об каких-то изменениях, о том, что сейчас происходит на YouTube, я бы написал так, YouTube, э, от А до Я, и все о YouTube. Как бы я это написал? Э, я бы написал это таким образом. YouTube, вот. э, YouTube, конечно, можно э, в скобочках и на английском. Я не делал бы какое-то длинное а, непосредственное название. Сейчас я вам покажу, какую, как, как бы я сделал бы название моего друзья-канала. Да, я. Потом, есть такая вот э, замечательное э, разделение, она идет полностью прямая, это не слэш, не кривой такой, это вот прямая такая линия. Выглядит она вот так. Ой, не то. И тоже в скобочках я бы написал бы вот... Каждый может, каждого свое свое понимание по поводу работы на Ютубе, да, вот смотрите, друзья, я бы сделал бы вот такое вот название. Вот посмотрите, как оно у меня выглядит. Почему? Потому что я пишу YouTube на русском языке и YouTube на английском. от Аду я, Поэтому люди, которые используют в тайсковике определенные названия, они могут YouTube от Ада Я на русском или YouTube от адуя Я на английском, когда напишут, я, они увидят и мой канал. Все о YouTube, то же самое, я и один тег включил, и второй тег включил в непосредственно название. И очень важно, чтобы оформление, оформление, вот, короче, внешний вид вашей, вашего названия тоже был приятен для глаз. Поэтому на это, друзья, тоже обращайте внимание. Поэтому точно так же, когда вы будете определять... Название вашего бренда, вашего канала вы можете написать, например, банально просто. Юрий Туменко, название, да, имя, фамилия мое, все о криптовалюте. Я называю себя, могу даже на английском языке написать и на русском и следующей фразы все о криптовалюте. То есть я позиционирую себя как человека, который будет рассказывать о криптовалюте. Таким образом я выделяю себя как личность, как определенный бренд, и в продолжении названия моего канала будет идти все о криптовалюте. У меня есть позиционирование меня и позиционирование именно все о криптовалюте. У меня есть тег один и тег второй. И чем больше видеороликов, которые я лично записываю и выкладываю на канал, чем больше таких видеороликов я буду снимать, тем, получается, название моего канала больше будет всплывать в поисковых запросах на YouTube или даже в Google. Почему? Google купил YouTube. А это значит, что а, поисковые роботы Google затрагивают и YouTube тоже. И многие видеоролики, которые правильно оформлены, правильно написаны теги, описания и названия, они быстрее иногда по запросам появляются еще и в Google. Если вы сейчас зайдете на, YouTube, на Google и напишите какую-нибудь фразу, которую вы хотели бы найти, если видеоролик под эту фразу присутствует, вы его увидите в первой там, тройке э, запросов, как первым, да, вот, поэтому тоже этот вариант важен, поэтому YouTube э, название, как бы, очень важное, как бы, важное те, э, то, что вы конкретно там пишете и снимаете. Так. Далее, на что стоит еще вам обратить внимание. Подключение Google Plus этого уже нет, надо будет просто новые слайды подключить. Это когда вы хотите изменить название, вы заходите в раздел тоже, вот на эту шестереночку нажимаете, вот, вы нажимаете на эту шестереночку, потом появляется аккаунт и там написано, написано название вашего канала и кнопочка изменить в Google. И когда вы на это нажимаете, перекидывает вас сюда. И когда вы вот нажимаете на само вот название, вот, вот то, что вы сейчас видите, на само название, там можно будет изменять название вашего канала. Поэтому фотографию туда вставляете обязательно. Добавьте, чтобы эта фотография появилась у вас в непосредственно в профиле. Потом нужно правильно сделать шапочку. Вот шапочку очень важно. Я рекомендую, кто не умеет, лучше закажите у специалистов, чтобы вам сделали хорошую шапочку. Она должна быть, не должно быть всего наляпистого много. Если вы себя позиционируете, то должна быть как-то прикольно сделана ваша фотография, там, например, что-нибудь такое прикольное, или а, вы и показываете там, там какие-то там разные монетки летают, там, или еще что-то. Вот просто покреативьте, с каким-нибудь экспертом пообщайтесь надо будет помощь, что обращайтесь, мы порекомендуем вам экспертов, которые есть у нас, они помогут вам сделать оформление для вашего канала. Вот. Вот, вот так не надо делать. Вот запомните, вот видите, это пример, как не нужно делать, потому что здесь очень много всего наляпистого. Люди мне задавали вопрос, как делать правильно, Я говорю, вот так не нужно. Здесь очень-очень много всего и ничего не понятно. Вот. Поэтому как бы, если делать, то делать так, чтобы был минимализм. Сейчас важнее всего, когда идет минимальное количество информации, но она больше попадает в цель. Это может быть вариант, когда списочком есть информация, что на канале вы сможете получить как бы, информацию о том, что вы будете осветлять, Там, например, новости криптовалюты, Интересное ICO, обзор мнений по криптовалюте, там, например, новости, не знаю, говорил, не говорил, новости, например, что еще? Скамы, ну там и так далее, и тому подобное. Полностью вот вы пишете, что будет на вашем канале, в вашей шапочке, и это все. Пусть будет на ней, на ней, и люди будут когда заходить, видеть реально, что будет, что на вашем канале можно посмотреть. Загрузка видео. ну как бы Зачем вам загрузка? И так, как бы знаете, там кнопочка «Загрузить». Так, это страну вы определить, Ну, короче, нужно короче, по настройкам, наверное, я не успею вам это все показать. Новые, новые сделаю слайды, и на следующем занятии в субботу я более детально вам это покажу. Вот сегодня этим как раз займусь. А сегодня, наверное, я расскажу больше о тематике, как писать и что писать. Давайте, наверное, друзья, сделаем так. Да, чтобы она не, не мешала, потому что как бы, слайды надо другие. Смотрите, тематика. И как и какие видеоролики можно снимать. Вот смотрите, есть огромное количество всевозможных сайтов, на, котором, на которых есть новости о криптовалюте и новости как бы новости, которые вот сегодня что-то произошло, да, вот в жизни криптовалюты. Я вам рекомендую, если вы не боитесь записывать видеоролики, делать все банально просто, да, как вы можете брать определенный текст, ставить его перед глазами или распечатывать или там с мобильного телефона брать или какую-нибудь информацию читать или настроить запись с экрана или настроить когда вы будете в кадре но честно если у вас нет студии за спиной что-то правильного оформления я рекомендую этого не делать достаточно чтобы вы в, кадре, в кадр даже не попадали Достаточно, чтобы вы настроили запись таким образом, чтобы у вас был определенный текст, который вы можете вплоть до того, что считывать с экрана. Я знаю, что можно записывать так, что с одной стороны у вас текст будет, а вот эта, вот, вот эта область у вас записывается. И вы ее можете настроить так, что в этой области будет определенная информация видео какая-то или картинки, которую вы перелистываете, а с левой стороны будет определенный текст, который вы себе подготовите. Да? И вы можете считывать этот текст, при этом перелистывая по каким-то определенным страничкам или сайтам и рассказывать, что происходило. Обзор, то есть такой, выбирайте 5-6 тем за сегодняшний день, Делайте себе ссылочки на эти темы и просто рассказывайте, если можете, своим языком. Если не можете, то а, просто читайте текст, который вы подготовили. Это делается 5 минут. Если вы набираете себе определенное количество сайтов, откуда можно черпать информацию, то вы можете просто, вплоть до того, что информацию по друг за которая вот, публикуется на канале, берите ее, просто можете рассказывать и выставлять на ваш канал. Понимаете, друзья? Таким образом, просто 5-7 тем, и вы просто их считываете, и с каждым разом, когда вы записываете видеоролик, вы выговариваетесь и вычитываетесь. Таким образом, вы можете лучше считывать, и э, думаю, что 10-й, э, 15 видеоролик, который вы запишете, будет у вас просто идеальным. Я в этом на миллион процентов уверен, просто научитесь читать более там, качественно. И таким образом, вы 5-7 тем будете э, в кадрах показывать, что вот, э, друзья, сегодня у нас новая. Сегодня мы будем открывать новую рубрику, она называется Новости, криптовалют из... Новости криптовалюты. Расскажу сегодня, на что, что у нас сегодня произошло вообще по криптовалюте. По криптовалюте произошло то, что биткоин, как вы видите, вот смотрите, вот на сайте таком-то таком, -то, таком -то, они показывают, что биткоин начал очень сильно расти. Параллельно можно тоже посмотреть это на, непосредственно на Home Market Cap. То есть есть определенные сайты, вы можете их задействовать. Есть еще и в Телеграме много каналов, и вы можете просто оттуда информацию даже считывать. Просто на канал загружаете новости, которые вы с разных источников набрали. 5 новостей достаточно в одном видеоролике. Ваш видеоролик может идти три минуты, 4 минуты, все. Что туда нужно еще добавить? ДМ вырезать, если умеете. Добавить заставочку. И окончание. Где вы, где вы говорите, подпишитесь на канал, пишите комментарии. О чем бы вы хотели, чтобы я еще там вам... О чем бы вы хотели, чтобы я вам... Какую рубрику еще хотели, чтобы я открыл? Все. В дальнейшем вы можете вам конкурсы устраивать, но мы к этому тоже придем уже, когда вы, у вас будут каналы, и надо будет э, объяснить вам, как их раскручивать. Однако вот вам вариант. Не надо даже в камеру лезть. С экрана пишите. Надо, если вам нужно э, где э, какой-то сервис, который э, позволит вам использовать и писать с экрана, вот, пожалуйста, я вам скидываю этот сервис. Используйте его, я им пользуюсь уже года. Два с половиной. Пожалуйста, называется Screencast Omatic. Вот сайт, и он позволит вам в поле того, что даже практически ничего не устанавливать. Он потом можете писать с экрана, брать потом эту запись, ее монтировать в... непосредственно в какой-нибудь из машине монтажной, например. Я использую Adobe Premiere. Кто-то использует там еще как какую-либо какой-либо программы для монтажа суть в том, чтобы вы могли записать с экрана то, что вы будете там проговаривать и все, и у вас получается, что у вас будет первый авторский контент никто к вам придраться не сможет, потому что вы будете свой авторский контент писать с вашим голосом, с текстом, с какими-то доработками которые вы можете туда добавлять, и это будет реально очень круто. Это вот для продвинутых, для, для тех, кто не боится, я вот рекомендую такой канал вести. Следующее, что это может быть еще, это может быть, вы можете рассказывать на камеру, только нужно вот внешний вид ваш привести в порядок, и чтобы было где-то какое-то место, да, Нет, не совсем заставка. Я рекомендую вам просто я рекомендую вам взять вот те сайты, с которых вы взяли информацию, и просто их показывать, сказать, вот смотрите, вот пробежимся по новостям. Я выбрал или выбрал пять сайтов самых топовых, и давайте с вами быстро посмотрим, что у нас за сегодня происходит. Знаете, как вот трехминутка такая вот, трехминутный такой вот блиц. Некоторые любки не хотят читать текст. Им важно, чтобы какой-то человек просто им надиктовал какую-то информацию. И люди готовы просто ее прослушать. И чем качественнее вы надиктовываете, тем лучше. Вот зашли на сайт, выписали себе какие-то тезисы, определенные термины. И потом, просто на, и потом в течение 3-3,5 минут быстренько людям рассказываете о новостях, которые сегодня произошли. Все, люди прослушали, а прикольно, на следующий день они уже узнают, что у вас есть самые топовые новости на вашем канале, они прослушали, и еще прослушали, и еще, и люди будут пользоваться вашим, вашим YouTube каналом. И когда заказчик будет заходить, он будет видеть, что у вас авторский контент, есть заставочки, есть картиночки, там все нормально сделано, а значит вы не спамите, не питаете какой-то чужой материал, это можно. Еще можно брать материал чужой, главное, чтобы этот чужой материал был общий для всех. Какая-то, как вам сказать, какой-то материал, который сделал, ну короче, какой-то мультик записали, сделали какой-то мультфильм по криптовалюте, да? Его надо проверить. Можно ли его заливать себе на канал? Как его проверить? Вы делаете вторую почту, на эту почту создаете фейковый канал. Фейковый – это значит, его даже заполнять не нужно. Даже название от фонаря придумали и залили. И вы со второго браузера берете э, видеоролик, который вы скачиваете с YouTube. Как это сделать? Как скачать с YouTube видеоролик? Показываю. Вы заходите на какой-то видеоролик, да, и у вас вверху в адресной строке есть длинное название или короткое название, вот, короткая ссылка на этот видеоролик. Перед словом YouTube вы ставите две буковки английских S. Вот так, посмотрите, как это выглядит. Получается ss youtube.com и там дальше название этого ролика, там ссылочка на ну, как бы его длинные вот, э, ссылка. Когда вы так делаете, нажимаете Вот, вас перекидывает на сайт SafeFromNet. И вы с YouTube можете выбрать, в каком формате вы хотите скачать, и этот видеоролик вы заканчиваете себе на компьютер. Когда вы закачали видеоролик чужой на компьютер, вам нужно название этого видеоролика, название сразу же на компьютере, на вашем изменить, если это чужой видеоролик. Вы меняете название, и вы должны написать э, английскими буквами, да, английскими буквами э, русское название, какое вы изобретаете. Тогда вы берете, когда вы изменили название, вы берете этот видеоролик, заливаете его на сторонний канал, на фейковый, как я его называю для вас, Залили, закрыли в доступе, там есть как бы просматривать по ссылке, да, всегда закрываете все, и после того, как вы это сделали, ждете минут 20-30, и если в, как это, как, как это говорится, в творческой студии, то есть в разделе менеджер видео в разделе менеджер видео возле этого видеоролика будет надпись совпадение со сторонним содержанием или запрещено в ряду стран или упаси боже ваш вот этот вот аккаунт страйк получит ну как бы ну получит ну ничего страшного он же вам для проверки нужен правильно этот вот аккаунт а если будет совпадение со сторонним содержанием или запрещено в разных странах, то этот видеоролик загружать на ваш основной канал категорически нельзя, потому что вы тоже будете попадать постепенно в черный список, и ваш канал могут заблокировать. Поэтому сразу вам говорю, что видеоролики или видео содержат материалы, защищенные авторским правом, может быть написано. Поэтому ваша задача находить, тот материал, который не имеет вот этих вот фраз. Когда вот ваш, можно сказать, ваш видеоролик не будет нести угрозу для вашего канала, значит его там типа разрешили или не запрещают как минимум. Вот ваш плейлист, сейчас, друзья, я вам даже вот сделаю так, я сделаю так, чтобы вам было немного попроще. Сейчас, друзья, секунду, чтобы вам было немного попроще. Вот смотрите, друзья, у меня есть, вот у меня есть канал мой, который я видоизменил, и выглядит он вот так. Вот, друзья, видите, я, вам, я скинул сейчас ссылочку, вот ссылочка, под этом видеоролике, если Сережа захочет, он мой канал укажет, те, кто вот сейчас в чате есть, вы можете просто вот эту ссылочку всю скопировать, убрать пробел после точки, и вы попадете на мой, на мой канал. Называется он YouTube от А до Я как заработать на YouTube. Вот так он называется мой канал. Вот там доллар, там всякие там названия определенные, мой логотипчик. Вот посмотрите, короче. Там есть серия из видеороликов полностью по созданию вашего канала вот с нуля полностью. Получается, вот на что хотел еще обратить внимание, друзья, это то, что когда вы загружаете видеоролики, вот загрузили, проверили, этот видеоролик можно сделать, можно его загрузить, делаете плейлист, и плейлистами разбиваете, вот тут вы только... Вот в этом плейлисте вы там всякие мультики по криптовалюте загружаете. В этом плейлисте вы находите материал по майнингу, по, например, добыче криптовалюте. В этом плейлисте вы есть какие-нибудь там где-то в разных странах на телеканалах рассказывают о криптовалюте. Вы собираете этот материал. Я что бы рекомендовал еще делать, это тоже для продвинутых, для более продвинутых людей. Берете вашу, придумываете, там делаете себе заставочку и э, вырезаете сначала какого-то чужого видеоролика, э, его какую-то аббревиатуру, вставляете в ваш, вашу заставочку, э, и в конце то же самое. То есть убираете лишнее, чтобы видеоролик не пиарил э, какой-то другой канал. Вот, например, Бит Новости, Вот есть замечательный канал Бит Новости. Я с него в свое время брал большую часть видеороликов. Почему? Там, где они проводят интервью какие-то с кем-то, я не использую... Там, где они проводят какие-то телепередачи, там, где в кадре есть их ведущие, какие-то приглашенные люди, я вот такие ролики не себе на канал не заливаю, потому что сразу попадаю в банк. Если я заливал у них Э, переводы каких-то других э, американских мероприятий. Потому что они просто перевели, это и не их видеоролик, но они его перевели и залили к себе на канал. А раз они залили, значит, этот, этот видеоролик уже проверенный. Понимаете? Поэтому я просто взял, брал этот видеоролик, обрезал э, начало их э, вступления, их э, вводное какой-то вот э, их, их начало их э, ролика, ну как бы обрезал их в цветах, логотипы, там все остальное, вырезал, и концовочку вырезал там, где они говорят, что типа ребята, помогите нам, там их больше информации там-то и там-то. Я это все вырезал и вставлял свое. Этот видеоролик благополучно приходил ко мне на канал. Вот, желательно, конечно, его тоже предварительно проверять, но по факту такой механизм я использовал очень долго, и просто плейлисты разделить, плейлист там американские СМИ, там российские СМИ, там украинские СМИ, там еще какие-то просто вот определенный как бы, характер информации, определенные плейлисты я себе формировал, и, это, и таким образом мой канал расширялся по информативности. Я рекомендую вам делать то же самое, именно перебивать это все определенными плейлистами, но по факту ваш контент там желательно, чтобы он был, потому что любой заказчик зайдет и если видит, что вы сами что-то пишете, это будет намного лучше, я бы хотел бы на вашем канале больше пропиариться, чем на каком-то другом. А вот как набрать подписчиков и что с ними потом делать, это я уже буду рассказывать вам, друзья, в субботу. Сегодня, я думаю, что и так как бы, информации как бы, много, я вам вот так в течение часа порассказывал. Если какие-то вопросы есть, сейчас задавайте, друзья. Я с удовольствием на них отвечаю. Конечно, ну тоже для более продвинутых людей я рекомендовал бы посещать какие-то мероприятия или по факту вы можете даже, если не боитесь общаться с людьми на улице, Просто ходите у людей брать интервью, что вы думаете о криптовалюте. Честно, это было бы вообще классно, потому что что-то такое вот, вот, интересное можно создавать. Там, в паре с каким-то пар вашим партнером по бизнесу вы выходите и идете, снимаете контент. Даже с мобильного телефона нормального можно это все делать. Это интересно, это прикольно и это не заезжено и это, это будет пользоваться спросом. Поэтому и таким образом ваш канал будет еще больше расти вверх. Друзья, какие есть вопросы из того, что я вот проговорил? Нужно ли, и еще один вопрос для вас, всех тоже задаю, нужно ли на следующем занятии вам полностью подробная инструкция, как настроить YouTube-канал, или, или что бы вы хотели по YouTube выяснить лично для вас? Какие вопросы вам нужно осветлять, пожалуйста, напишите вот сейчас в чат. Что вам нужно по Ютубу? какую информацию хотели бы получить, нужно ли это с нуля, или может быть достаточно вам будет просто уже готового канала, там где вот подробно есть с нуля информация. Чтобы просто зашли, посмотрели, что-то вот продвигать канал, на следующем занятии буду рассказывать, хорошо, есть. Принял эту задачу, я прописал себе. Друзья, еще. С нуля информации. Короче, вы хотите... У меня есть готовый канал, я вам его вверху скину. Там есть 10 занятий по тому, как с нуля сделать канал. Заходите на канал мой или для, на канал Сережи Барского, у него тоже есть, и там есть инструкция. Мы уже делали для себя, у нас есть инструкция по тому, как с нуля сделать пошаговые, как бы, ну, есть пошаговые задания, занятия, как с нуля сделать канал свой и его вот, оформить и настроить. Сережа Баски потом в чат скинет, я скину свой, он свой скинет. У него у, него, у меня что-то вы возьмете, что-то возьмете у него, потому что у него больше информации есть, такой вот точечной. У меня есть и тоже информация определенная, поэтому думаю, что вы сможете там найти. Что еще вы хотите получить? Какие знания еще по ютубу? По продвижению я понял, еще что. Окей. Раз ничего, значит, друзья, на сегодня мы заканчиваем занятие наше. Вот, очень для вас важно, вот для нас всех, и для вас, и для меня, важно, чтобы вы еще раз определились и поняли, что Drop the Bomb – это вид деятельности, в котором вы должны стать профессионалом. Профессионалом за неделю или за месяц стать, не думая, что возможно. Да, я понял вас. Профессионалам за такой маленький промежуток времени стать нереально. И поэтому я вам рекомендую каждый день изучать какую-то новую информацию, вникать в нее, развиваться в ней и учиться работать над своими социальными сетями, работать, дорабатывать их, вникать в них. Это нам всем очень сильно поможет для того, чтобы мы стали реально профессионалами. Я уверен, что нужно несколько месяцев в процессе работы, в процессе заработка денег, чтобы вы обросли знаниями, опытом, позитивом и командой, которая будет вас любить, которая будет с вами с удовольствием работать и которым вы сможете дать много-много хорошего. Спасибо большое. Жду вас всех в субботу. Приходите сами, приводите вашу команду, также настаиваю сейчас, обязательно поработайте с вашими партнерами для того, чтобы они побыстрее заполнили все свои социальные сети, переподключили Telegram и приглашайте новых партнеров в команду, пока есть такая возможность. Друзья, спасибо большое, какие-то будут вопросы, обращайтесь, с удовольствием будем рады вам помочь. Наступает новый мир